22 ноября в рамках дня телевидения в шоуруме высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского Федерального Университета состоялось ток-шоу «Кризис телевидения» или «Новые возможности телесмотрения. Битва телевизора с Ютубом». Есть кризис телевидения, да, но кризис именно информационного телевидения, новостного журналистского, как мы его можем назвать. А в этом плане оно не конкурирует с Ютубом. Новостной, главный конкурент телевидения новостного – это просто интернет вообще в целом. Федеральным телеканалам уже давно на пятки наступает интернет. Так, например, на youtube канале первого подписчиков меньше, чем у средненького блогера – всего лишь 922 тысячи. Раньше телевидение – это было условно какое-то окно в мир для абсолютного большинства граждан. Появился интернет, и этих форточек стало просто невозможно. Многие каналы YouTube пытаются равняться на телевидении. Русский Ютуб отстал от Запада примерно на пять лет. Сейчас там тотальная интеграция на YouTube выходят телевизионные вечерние шоу телеканалы будут уходить и уже уходят а, туда где их любят при этом это не всегда дублирование контента это часто а, тот контент который а, привязан к вот, той или иной площадке в ютубе это один контент в твиттере это другой контент контент и, и, и так далее единственная проблема это именно цензура если ее не будет то все остальное с телевизором будет прекрасно потому что а, всевозможные техническая платформа Настолько э, позволяет делать э, совершенно потрясающие крутые вещи, что в технологическом плане телевидение шагнуло вперед. Мы мыслим категориями, ставим ярлыки. Есть YouTube, есть ТВ, есть театр. На самом деле это неправильное отношение. YouTube это всего лишь площадка, как театральная сцена. Любой можно не, не показать не то, не что сценарий. умеет. Стать актером, режиссером, кем-то еще. Ты можешь тренироваться ежедневно, получать опыт и стать популярным, если это твоя цель. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс.